Всем привет, это проект ВАРГОН. Знакомимся в Мелитополе. Сейчас, буквально несколько минут назад, была подорвана машина возле парка культуры отдыха имени Горького. Со слов очевидцев, дело было так. Значит, машина ехала по проезжей части, припарковалась, и сработало самодельное взрывное устройство. Предположительно, находились внутри сотрудники спецслужб. Один очень тяжело пострадал, сейчас он находится в госпитале, у другого отрыв конечностей.